Всем привет! Антон Батарев не любит вспоминать о коротком браке с Евгением Лозой. Сейчас Артес счастлив в новых отношениях, но его избранницу Анну то и дело сравнивает с бывшей супругой. Антон Батарев часто выходит в прямые эфиры в Инстаграм, чтобы пообщаться с поклонниками. Вот только звезды все чаще и чаще задают вопросы о личной жизни. Больше всего фанатам волнует взаимоотношения Батрева с его супругой Евгенией Лозой. Одна из подписчиц Антона решила поинтересоваться, почему его нынешняя девушка Анна так сильно похожа на Лозу. Обычно актер игнорирует подобные вопросы, но в этот раз не смог сохранить спокойствие. А -а -а, вашу девушку? безумно похоже на бывших. Перестаньте, пожалуйста, писать такие мерзости. Во-первых, во-вторых, это совершенно не так и ну, это ну, глупо. Мне кажется, писать такие вещи зачем? Тем более в комментариях по фотографиям это такое хамство какое-то непонятное, которое прикрывается словами. Это мое мнение. То есть, ну, по сути, я могу любой фотографии любого человека написать фу у вас такие ужасные кривые ноги зачем вы фотографируетесь на пляже извините за мое мнение любое хамство можно замаскировать под это но не стоит это делать это глупо это уже не первый случай когда Анну сравнивают с Евгенией Фанаты уверены, что девушки подходят под один типаж, а отличают их лишь прически.